Есть ли у вас миграционная история? Вы человек с миграционным прошлым? Знаете ли вы свои политические возможности? Я фрау Рерих. Я нахожусь в интеграционной рате с 2012 года. Тогда приходите и присоединяйтесь к нам. Вы хотите играть политическую роль и появлять ситуацию в городе Эмден? Интеграционный совет город Эмден был основан в 1992 году. Он является представителем политических интересов людей с миграционным прошлым. Он представляет иммигрантов в городском совете и в администрации города. Способствует укреплению, сплоченности в обществе и продвижению демократии в нашем городе. В субботу 12 марта 2022 года состоятся выборы в новый традиционный совет город Эмбен. Мы настоятельно призываем вас проголосовать в этот день. Даже если у вас нет немецкого паспорта, Передайте своему голосу политический баланс и выберите своего представителя в миграционный совет. Это ваш шанс участвовать в политической жизни нашего города.